Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. Меня зовут Виталий. Сегодня я покажу вам еще раз, как установить Android. Сегодня мы будем устанавливать Android на Коптиву. Дело в том, что в этой машине магнитола стоит достаточно удобно, когда она магнитола. Но когда у вас будет монитор, то это будет уже не очень удобно использовании дело в том что в этом автомобиле сверху располагается монитор климат-контроля а магнитола находится внизу и если поставить android вместо магнитолы в это же место как и предлагается в алиэкспресс то ну как минимум неудобно смотреть изображение оно будет слишком низко поэтому я предлагаю поставить магнитолу Android наверх а этот монитор с кармашком с бардачком маленьким переставить вниз ну вот давайте посмотрим что из этого выйдет начинается разборка с пластика как обычно аккуратненько Поддеваем пластиковые панельки и вытаскиваем их. Всегда боюсь это дело. Клипсы держат крепко и всегда страшно их сломать, но надо. Теперь откручиваем саморезы. Так, вытаскиваем магнитол, здесь защелочки и антенна. Все, с магнитолой справились. Теперь вытаскиваем рамочку. Так, здесь у нас монитор с часами, с антизаносом, аварийка тоже все разъемы вынимаем. Так. Ну и выкручиваем монитор с вещевым ящичком. Теперь вот этот ящик у нас встанет здесь. Надо будет приобрести... На AliExpress рамочку, которая идет для магнитолы 7 И как раз туда встанет четко. Так, и сюда мы будем интегрировать вот такой вот мониторчик. Тоже 7-дюймовый. Если у кого-то есть желание, можно и 9-дюймовый, но он будет тут смотреться как с избыточным, так скажем, корпусом. А 7-дюймовый мониторчик сюда как раз четко встанет на это место. Будет замечательно. Так, чтобы это нам перенести вниз, нужно будет разъемчик снять и пропустить его вот сюда. Так, вот часы у нас уже на месте и маленький бардачок тоже на месте. Пока убираем в сторону, потому что будем работать сейчас... С проводами для магнитолы. А, ну, первое, что делаем, это подключаем на массу контрольку для того, чтобы определить, где у нас минус. Так, ну здесь вот понятно, наверное, здесь вот два отдельных это силовые и толстые провода. А, масса и плюс. Это постоянный плюс подписчики иногда спрашивают непонятно как найти плюсы как найти минусы ну, вот я хочу показать цепляем контрольку на массу и получается у нас ток будет проходить от плюса к минусу то есть отсюда туда но ну, это условно как проходили по физике Ток у нас двигается от плюса к минусу, хотя есть спорные вопросы, конечно, но тем не менее. И начинаем, то есть проверяем, что она у нас работает. Плюс есть, минус есть. Все, значит, она подключена и работает. И начинаем проверять каждый провод. Так, нам это не нужно. Что это за минус, можно разбираться, но нам сейчас нужен плюс от зажигания. То есть мы ставим ключ в первое положение, АТЦ и ищем, где у нас появляется плюс. Итак, на этой фишке нету. Начинаем эту фишку сканировать. Нет, нету. Но он должен быть обязательно, поэтому... Так, вот есть плюсик. Выключаем замок зажигания. Да, после открытия двери пропадает. То есть, вот он. Это тот самый плюсик, который нам нужен. Так. Значит, вот это АЦЦ. Постоянный плюс, постоянный минус. То есть питанием определились. Далее вскрываем немножко эти косы для того, чтобы нам можно было подключиться. Так, ну и что нам еще нужно? Нам нужен будет плюс с габаритов. Для того чтобы у нас в ночное время экран немного пригасал и не слепил глаза. Так, сейчас так, ну я думаю, для подключения будет достаточно к проводам. Так, теперь таким же образом включаем габариты, габариты включены и ищем провод, на котором сейчас висит плюс, точно таким же образом, вот он, так, выключаем габариты, так, сейчас, вот подключили, выключаем габариты, включаем, есть, это он. Так, вот это у нас габариты. Теперь я так думаю, что вот эти вот витые пары. Вот две. Это динамики наши колонки. Какие, правда, не скажу, надо проверять. Как проверить, что это динамики? Нужно взять мультиметр, поставить его на предел 200 Ом, это минимальный предел на, этой, на этом мультиметре, и померить сопротивление на этих парах. То есть подключаемся к проводу и смотрим, сколько у нас. 4,2 Ома. Это как раз тот самый Показатель, который нам нужен. И вторую. Точно так же. 4 целых Ома. Это динамики. 4 Ома. Каждый динамик у нас по 4 ума. Так. Затем проверим, которые следом идут. Нет. Здесь нету. Значит... Остальные динамики у нас на этом разъеме. Я так предполагаю, что вот эта пара. Точно 4 ома и следующая за ней точно так же. Вот так. 4,2 Ома. Ну, Примерные вот показатели такие должны быть. Значит, у нас что получается? Вот это питание, следом идут динамики. Вот две пары. И на этой тоже динамики, вот плетеные, Тоже две пары. Потом АЦЦ у нас вот этот провод. А габаритный у нас провод вот этот. И что нам еще нужно найти? Да, правильно, мультируль. Сейчас найдем мультируль. Так, для того, чтобы найти мультируль, нужно вскрыть кожух руля и вытащить. Здесь есть разъем, который приходит на руль. Не перепутайте с аэрбагом. Аэрбаг желтого цвета, всегда провода. Они специально обозначены желтым, чтобы их по ошибке не использовали так и вот достав этот разъем мы смотрим какие провода идут сюда здесь есть одинаковые салатовые есть коричневые синий с белой полосой у нас нету. Так, то есть есть вот именно светло-зеленые и коричневые. И здесь, и здесь. Вот их и будем проверять. Так, ставим мультиметр на прозвонку. Это. Ну, либо контрольку, если она с пищалкой. И начинаем прозванивать. Так, коричневый провод. Смотрим здесь коричневые. Так, вот эти у нас. Так, вот этот провод у нас на колонку идет. На динамик мы уже прозвонили, поэтому его не смотрим. Так, вот коричневый провод есть. Пищит. Так, еще у нас коричневый провод здесь. Он тоже на динамик. То есть методом исключения получается, что это он и есть. А этот у нас коричневый с белой полосой. Мы его тоже прозванивали, он у нас идет на габарит. Тоже не он. Значит, один провод нашли. Теперь ищем светло-зеленый. Вставляем. Так, светло-зеленый. Опять этот у нас идет на динамик. Так, светло-зеленый у нас. Вот раз. Вот два. Так, нету. А, три даже. Нету. Нету. Так. Смотрим следующий. Так. И опять. Нету. Вот есть. Так, вот он. Получается у нас один провод на одном разъеме, второй на другом. То есть. Так, вот этот, да? Правильно же. Да. Вот этот светло-зеленый и вот этот коричневый. Они у нас относятся к мультирулю. Ну, чтобы проверить уже наверняка, мы вставим в них. Так. И возвращаем обратно разъем на руле. Так, теперь переставляем мультиметр на предел побольше, скажем, 200 кОм. И нажимаем кнопки на руле. При нажатии у нас будут показания, причем они должны быть разные для разных кнопок. Да, вот, в принципе, вот мы и нашли. Ну, теперь начнем подключение, как обычно. Итак, вот наш разъем основной с магнитолы. Так, значит, у нас плюс-минус постоянный плюс от зажигания, так illumination то что мы находили, так и вот k1 k2 а, ну цеплять нужно только один, то есть можно k1 можно k2 разницы нет, но у нас будет цепляться один на два провода как вы скажете я вам сейчас покажу один из проводов сажается на массу а второй идет на кнопку на провод <coughs> итак подключаем массу сразу же подсадим дополнительный провод для того чтобы подключить мультируль так и два вместе соединяем фиксируем изолируем Так, теперь коричневый провод, который идет на мультируль, я посажу на массу. Так, сюда подсадим Illumination. Так, Illumination у нас подписан Ил ill. или Illumination. Так, второй провод мультируль нужно посадить на светло-зеленый проводок в данном автомобиле. Так, и будем устанавливать, подключаем проводок кейки. Так, ну вот мы подключили питание, подключили мультируль. То есть теперь получается нам остается подключить только динамики. То есть 8 проводов. Так, вот они. Вот они. Серые, белые, фиолетовые и зеленые. Так, ну стандартная распиновка. Идут зеленый, и фиолетовые. Это задние колонки. Правый, левый, соответственно. Это передние. белые, и серый передние колонки. На фишках определить, какой провод идет на какой динамик достаточно просто. Ну, что нужно для этого? Давайте зачистим те провода, которые у нас идут на динамике. Мы их уже вызвонили. Которые по 4 ома, И затем... Вы, наверное, удивитесь, хотя ничего удивительного в этом нет. Динамики по расположению определяются на слух. То есть можно взять любую батарейку. У меня вот для таких дел подготовлен литиевый элемент. 18650. На нем примерно 3,5 вольта. Так. вот напряжение есть и теперь подадим это напряжение вот это задний левый динамик это задний правый и таким вот образом определяется каждый динамик а плюс и минус определить тоже можно, но надо тогда видеть динамик, то есть не глядя именно так. Так, и вот эти передние у нас динамики по логике вещей по-другому быть не может. Так, зачищаем и точно так же левый, правый определились. Ну и теперь надо зацепить эти провода в соответствии. так цепляем передние так как у нас все пары проводов расположены в верхний и нижний ряд то получается возьмем верхний это будет плюс нижний минус условно и соединяем так здесь получается коричневый плюс так левый канал Передний это белые провода. Так, коричневый плюс, серый минус. Так, продолжаем. Светло-зеленый у нас плюс. Зеленый минус. Так, светло-зеленый плюс. Зеленый минус. Ну и точно так же подключаем задний. Так, правый канал. Синий плюс. Так, вот он с полосой минус у нас. Синий получается плюс. Так... Зеленый, соответственно, минус. Так, и здесь получается у нас последний. Левый, задний, коричневый плюс, желтый минус. Так, и останется подключить камеру заднего вида и заизолировать вот эти вот не потребовавшиеся провода. Так, подключено. Теперь выводим его наверх. Так, подключим. Вот, и здесь надо будет зафиксировать, чтобы они не гремели, не стучали. Где-то вот так. Ну и на магнитолу будет выходить этот разъем. Так, теперь магнитола. Возьмем рамочку и магнитолу. Так, магнитола у нас... сядет вот сюда достаточно плотно так примерно вот так вот так сажаем и плотно усаживаем вниз и упор сюда так Вверх нужно будет закрыть куском пластика, подходящий можно найти, темненький пластик, и с этой стороны его вклеить, чтобы закрыть просвет верхний. Так, наверх мы не будем ее двигать, потому что сверху у нас идет дуга плавная, а снизу ровно садится. Поэтому сажаем ее именно так. Так, ну, сейчас я это сделаю и вернусь. Вот я нашел кусок подходящего пластика. Вот так теперь будет выглядеть эта магнитола. Это намного лучше, чем она была бы внизу. Зацепим камеру. Здесь написано Back, бывает написано «Бэккам», бывает написано «Риакам». Ну, не суть. Они... Любой из этих проводов цепляется как бы. На лампу заднего хода этот сигнал приходит обычно вот с видео кабелем на нем красный либо отдельным проводом ну вот соединяем ну и проверим как чего работает так магнитолу подсоединили, так, теперь камера заднего вида цепляется сюда, так, ну и в принципе можно пока включить и посмотреть как она будет работать, так, Включаем. Все так. Ну, на корейском языке, потому что поставляют в Корею на корейском языке. Так, надо прикрыть дверь, чтобы она у нас не пищала. Так, ну что, переведем на русский язык, скажем. Так, Система, Hangul, так, добавим язык, и добавим русский. Так, где-то здесь должен быть русский, Россия. Так, и поставим его в приоритет, чтобы у нас система была на русском языке. Так, вот, перешло все на русский язык. Теперь настроим кнопки на руле. Так, громкость. Обучение выполнено успешно громкость минус нажимаем так теперь что у нас тут есть сик перемотка вперед обучение выполнено успешно так э -э ну здесь есть еще power call и мод так call я не знаю ну в принципе можно сделать подъем трубки так мод ну также мод сделаем так, и Power, вот я не знаю как лучше, но я думаю это уже э, владелец определится, я пока Play сделаю, Play-Pause. Так, запрограммировалось. Теперь э, запустим радио, оно у нас будет шипеть, да. Пробуем громкость, работает. Так, ну флешки я пока не подключал. Сейчас подключим. Так, и задний ход. Задний ход. Камера работает. Все. Так, ну сейчас подключу GPS-антенну. Все остальное. И будем пробовать. Так, подключаем GPS-антенну. Так, и будьте внимательны, вот здесь, где у нас подключается камера заднего хода, есть два проводка желтых. Их никуда подключать не нужно. Это антенна, одна Bluetooth-антенна, вторая Wi-Fi-антенна. Да, вот так вот китайцы сделали, но тем не менее, если вы их куда-то подключите, вы можете выпалить блок. Так. Зафиксируем камеру заднего хода. Так, GPS антенна. GPS антенна работает, если над ней нет ничего металлического. То есть, если над ней будет металл, то она работать не будет. Здесь у нас должен быть динамик, если была бы система 5.1, но ее здесь нет, поэтому здесь просто решетка пластик. Поэтому я думаю, вот туда на вот этот металл можно прилепить антенну, и она будет и не видна. И замечательно будет работать так предварительно протрите пыль обязательно чтобы она приклеилась хорошо на двухсторонний скотч так затем у нас остается в комплекте разъемчик с выходами на особофер усилитель дополнительные мониторы и так далее и два разъема USB но USB цеплять, я думаю, обязательно, потому что без них мы флешку не сможем проигрывать. Так, а вот этот провод, если у вас он, допустим, вам не нужен в данный момент, можете дома положить. Но по опыту я знаю, что если его положить дома, он обязательно потеряется. Поэтому я его прикреплю на свое место. Так, чтобы они не гремели, можно их собрать все воедино вот сюда и за лентой зафиксировать. Вот так. Ну или хомутиком. Я зафиксирую пластиковым хомутом. Так, и выведем вниз разъемы USB. Для того, чтобы потом их здесь культурно прикрепить. Так, теперь подключаем обратно все разъемчики, которые были отключены при разборке. Возвращаем назад все фиксаторы. так не путаем разъемы как я сейчас перепутал посадить на свое родное место так теперь отмеряем где у нас будут так кармашек и ага. Так, примерим кармашек вместе с монитором. А он не лезет, а, он не лезет, потому что он наоборот вот так должен быть. Так, Тогда нужно будет сейчас поработать еще с этим мониторчиком. Итак, мне пришлось подрезать вот здесь вот такие вот крючки. Были. Я их подрезал для того, чтобы у нас сел кармашек полностью. В данный момент я вот эти ушки не срезаю. Почему? Потому что рамка еще не пришла. Мы ее только заказали. Как только она придет, ушки обрежем и посадим на рамку, то есть как бы так, чтобы оно было уже так, как будет. Вот. В данный момент значит, нам нужно закрепить головное устройство. И теперь оно немножко в натяг, в напряг, но надо засунуть сюда монитор. вот что у нас получается низ нужно будет подрезать там вот такие крючочки их нужно будет срезать полностью до дверцы То есть, дверца у нас открывается все прекрасно сюда все вставляется сейчас в данный момент я закреплю пока что здесь на саморезике чтобы она у нас не сдвигалась не падала ну, хотя она держится достаточно крепко но тем не менее и затем когда придет рамочка на рамку мы можем ну как бы я я допустим так сделаю, я прикреплю сюда USB разъемы или сюда, ну куда-то вот так, вот. И затем все будет оккультурено. В данный момент, то есть это все будет выглядеть с щелью кол колхоз развалоч как-то вот так. Вот, до, до прибытия рамки это будет вот так. Так, вот. А как рамка придет, это все, щель закроется именно рамочкой. Рамочка вот такая. Ну и в результате, что мы получили? Мы получили то, что хотелось. То есть у нас мониторы идут подряд. И все это удобно. То есть климат остался на том же месте. Его можно регулировать. Монитор климата. Над ним рабочая... Так. Кармашек остался в рабочем положении. То есть как бы он работает. Плюс у нас USB. Ну, затем я их просто перемещу вот сюда. Там есть отверстия, которые позволят их закрепить хорошо. И когда мы поставим рамочку, можно будет пропилить здесь аккуратненько отверстие и сделать все культур. Культур-мультур. Так, здесь у нас теперь можно посмотреть, как работают навигации. Так, GPS-тест. То есть спутники пожалуйста ловит все нормально то что антенна внутри не повредила, все прекрасно и э, с рулян мультируль работает громкость регулируется вот. И так ну музыка у нас возможно здесь есть нет медиафайлов потому что не вставлены флешки ну в общем если вставить флешку, все заработает. Звук есть, это мы проверили на радио. То есть, как бы если включить радио, слышно шипение. Динамика все есть. Радио не будет ловить, потому что здесь стоит европейская вилочка э, штекер. А в нем э, родной стоит американский вариант, и они не состыковываются, надо переходничок. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в ближайшем будущем.